2022年5月 イルピンウクライナの首都キーウから 北西約20キロの場所に位置するこの街では 300人以上の市民が犠牲になったとされ 住宅地の広範囲にわたって被害が刻まれていましたこの地で支援活動を続ける青年イゴールさんのお話を伺いました私の業は、私のグループを伝えました<音声> То есть нам давали списки домов и жильцов, которые остались. Вот. И наша задача была, во-первых, проверить, живы ли жильцы, а во-вторых, ну, помочь им тем, что им нужно в данный момент сейчас. 5 числа утром мы уже с семьей решили, что надо выезжать. В 7 часов утра это было. Вот, стали выходить, то есть, ну, уже собрались, уже все готовы, выбегаем, машины готовы, все готово, то есть начинаем выезжать. И получилось так, что э, залетели самолеты, то есть это у них был первый заход. Вот, они залетели, скинули бомбы. Э, дальше мы по дороге стали думать, потому что у нас два пути либо через мост, который напоминал разрушен, Оставлять машины и перелазить. Либо через Стоенку ехать, где уже идет боевые действия, то есть наши ребята уже дерутся с кадыровцами. Вот, мы выбрали, естественно, вариант с мостом. Вот. И до моста нам осталось буквально 100 метров, самолеты сделали второй заход и где-то ну, вот 100 метров от нас то есть, скинули бомбу. Если бы мы слишком спешили наверное, то мы бы уже, ну, я бы живой уже точно не был, никто бы не был живой. Но люди, которые там стояли, перевозили, они погибли, потому что перед нами много людей убили. Когда я ходил, ходить было опасно и страшно, потому что они могли просто так расстрелять. И когда я ходил, я не два раза как минимум попал под зачистку. Вот ты идешь, они выскакивают с автоматами, ну, буду стрелять, ложись на пол. Вот в грязь ложись. Под, они подходят, ты лежишь, он тебе на спину наступает, вот так вот, прижимает тебя. Сейчас тебя застрелю. Я, я, я, они со мной начали разговаривать и спрашивают, вы не волнуйтесь. Сейчас у вас все будет хорошо, к вам пришла советская власть, теперь у вас все будет хорошо. Когда он мне сказал про советскую власть, о чем эти люди думают. Мы вот... Потом он, они уже со мной стали разговаривать, а как вы вообще к нам относитесь? Я говорю, тебе честно сказать или так, чтобы тебе понравилось? Он говорит, нет, давай честно, чтобы им видно было интересно. Я говорю, ну вот смотри, я живу в четырехкомнатной квартире. Жена у меня, дети, ну я их, когда с ней ругаюсь, когда здорово все. ну у нас своя семья, а ты у меня сосед. Ты тут пришел ко мне домой, мне морду набил, жене набил морду ребенку и занял у меня одну комнату. Ну, что я могу сказать, я тебя люблю или нет? А прошло полтора года, тебе показалось этого мало, ты у меня забрал еще одну комнату, половину кухни и хочешь у меня вообще все забрать. Как я к тебе должен относиться? Ну, ну, наверное, да. Вот. То есть им было просто интересно, как мы мыслим, понимаете? и человек. После... он нас вывез 2 марта а сам, он так, Вирус. до він сам начал вертасия, он начал возить сюди гуманитарку, а людей вивозив, він уже назад вывозил людей, Він дуже багато людей вывез. До 17 марта он дуже багато успел вернутся туда сюда и не, не за не і там же с гуманитаркой, их там ще человек было, mm -hmm. От вони ж гуманитарку их давно уже выпасали, и і... я не знаю, как там, чи дроном или что, но ну, прилетело до них Туда прямой прямо наводкой хлопців расстреляли. Ты погибло, ты, ты три погибло, да? три погибло человека, а три хлопца было ранено. Mm -hmm. от, так что, от, так, и, он был очень порядной человеком. Никого не, не обманув от, за свое життя. Мы, ну, мы старались жить честно, скажем так. Жить порядок. украина 多くの人々が戦火から逃れようとこの地域を目指しました避難所となっている療養所で出会ったカリナさんは侵略されたブチャからの避難の道中目の前で大切な人を奪われていました 私は2人の車に乗ってきました 私は家に乗ってきました 約800メートルに行きました 5月5日 они заехали, ну, так нам потом сказали журналісти, которые вели расследование, что россияне заехали с четвертого на пятый педренок и они стали в нас прямо по дороге, но мы их не бачили, У нас с одного боку так и лисок, а другого так и и воно сирувато. Они стали двумя бетерами на дороге и мы ехали прямо на них. Получается, соседи ехали первыми, мы ехали другими за сусідами, двум машинами. И начался обстрел, и они да, начали просто стрелять, обстреливать нас батера. Там загинули двое детей и дружина, Вони да. їхали да. Они ехали відрізали ему вырезало ногу до колена. Получается, человек у меня загинул сразу же на месте, Теж У меня кулю бэ пораненял, цепляется, у меня росточки надключицы. Какое будущее вы бы хотели для своих муков. Мирного, саме нам мирного неба саме первое. У всех нам мирного неба. Самое главное. Будет мирное небо, будет здорово, будет все. Ми люди працуют, как и вы, так и мы. Ми мы люди мирные. Цього достатньо да, счастливого життя. どれだけの大義を掲げたところで軍事侵攻を正当化することはできません破壊された街はその記憶を刻み続け人々は傷ついた心と長い時間をかけて向き合っていかなければなりません平和な空ただそれだけの望みがなぜ叶わないのか同時代に起きている戦争に私たちはどのように向き合っていくべきでしょうか